Наконец-то очередной, в общем-то, наступил день. Скоро же будет концерт солнечного заката группы, также герландской группы. Вот, блин, у ну нас наказали, закрыли дверь, чайник закрыл. Но по этому надо выбраться и погулять. Ну магмен, магмен, магмен! Магмен, я сзади! Магмен, ты, ты где? Кто там кричит, я не понимаю. Вот я, Разор... ты где? Разорались тут. Ты где? Ты где? А я на улице, поняли, вы ж Чайник. Быстрый. Вы же Мы дома были. Да, что вы на улице делали? Какой улице? Магмен, ты где? А ты где? Я на улице жду. Так да, иди, что ты, ты на улице ты делаешь, Мак? Вон ты! А, Магмен. Ну, да. Быстро идите домой. Куш... Вы проснулись, пора уже кушать. Да, ты такой мой дед. Можно мы не будем есть? Идите домой. Все. Вы знаете, я уже старый, я не могу за вами бегать. Пожалуйста, зайдите в дом. Ладно, Магмен, смотри, кто последний в дом, тот плох. О, мы тут. Вы садитесь за стол, я сейчас буду вас кормить. Сейчас я вам еду приготовлю. А тут стола-то нет. Коров, пожалуйста, не шубите, у меня голова от вас болит уже. Ой, блин. Куда лезешь? Ты можешь сейчас... Ай, О, ай зад, горит, зад, зад, горит, зад горит, зад горит, зад горит. Зад горит. зад Ой. Зад горит. Ну и по пошло. Вообще не слушается деда своего. А у меня вода есть. А у меня тоже, у меня тоже есть, ты бот. У меня зелье есть Блин, а этого я не учел А у меня вторая вода есть Чем ответишь, у меня вторая вода есть Так, еда, у, меня еда воды, у меня две воды У меня четыре ну, воды вы где? А мы на улице за, за... У, меня, у меня два зелья и два воды Ладно, Слушайте, ты победил о, бурщик, бурщик. О. Слушайте, Борщик, борщик Кушайте борщик Дай мне борщик Сейчас, внучочек <laughs> На, по голове борщик Приятного аппетита, внучата. Я бы в дом отдыхать. Спасибо. Что ты? Спасибо, было вкусно, мы поели. Ну, я поел, по крайней мере. Хотите добавки? Да не, мы не. уже наелись. Пока шо... Вкусный хлеб, а что. Вкусный хлебушек, не ходи на улицу хотел. А можно мы поем, погуляем? Ладно, на теперь... Ладно, наказали уже, прошли. Закончилось. Ура! На улицу погулять. Только недалеко. Вот тут погуляйте в лесу. Только далеко не уходить обещайте. Обещаем. Ну все, я пошел. А мы иди сюда. Баклажан ты синий. Снежка на Опа, опа, перекидывай через завол. Опа-опа. Опа-опа-опа. Оп оп оп оп. А оп, оп, оп, оп, оп, промазал Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. А промазал, промазал Мазила Ладно, идем в лес Опа Смотри, тут пчелы, пчелы Ну-ка Их той тут нету Давай, погнали Э, так что ты первый стартанул Давай на три стартовать а я обманул Давай тебя. Поймать. А я тебя обманул, я тебя обманул, ботяра. Ну и что, ну и что, Соник Бум. Опа, я первый. А ты последний. Ты я просто обманул. Все, я с тобой не дружу, ты мне не брат больше. Ладно, не обижайся, на печеньку, на печеньку. Хочешь печенье? Печенье хочешь? Я обиделся. На печеньку, не плачь. Опа! А шо, а шо тут за народ стоит? О, девушка. Да уж, тут мало. Так, не трогай ее. Фонтанчик. чтобы бы поделать тут? Может, может пока... Ух ты. Ну-ка. Я супер-аттрекционы использую. Ай-яй-яй, Ай ветки по башке падают. Двенадцать бамбуков, давай, давай дедушке, дедушке чайник отнесем. Окей, okay, let's go Ты где, братец? <свист> Ну-ка, дай мне вот эту вагонетку. Где тут вагонетку достать? О, спасибо. Это моя вагонетка, да, если не уплатить. Было твое, стало моя. Догони, догони. Опа, опа, не догонишься. Лучше я все дедушке расскажу. Эй, дедушке не надо говорить ничего. Отдавай быстро, извиняйся. А где она? Она пропала. Когда извиняйся сто раз. Извини сто раз. Не работает Извини. Умножить на сто. Тимир Опа. Шо? Шо? гол? Гоните Мергул. Ай, а давай два обмен. Давай, давай. я искать взял. Я за них платил, поэтому все. Чик, до свидания. Вот гад, ладно, забирайся. До так, ладно, идем к деду, пригласим в, в на аттракционы. Uh -huh. Мои кимеры, а. я за них платил. Эй, дядюшка, дядюшка-чайник, идемте с нами на аттракцион. Что вы тут кричите? Извините, я вас просто Спросу, не Короче, короче, <кхм> Может, давайте вы с нами пойдете на аттракционы. Какие аттракционы? Вы что, были на аттракционах? Нет. Нет. Там просто аттракционы. Ух ты. Открылись? Да, а открылись. Ну, давайте пойдем. Вы знаете, где путь? Да. ух как я давно да. в далеких 70 давно? давно не был на аттракционах. Стойте, я стареньких бегать уже не могу. Видите, какой магмен вообще гад не слушает никого. Я не слушаю я, не, не слушаю, я всех веду. Ну а мы сами знаем, куда я пришел, кто. А он первый пришел. Магмен, вообще на вагонеткой а? по башке, не смешно. Так, все, идем. Аттракцион. Аттракцион. Ну, платного изумруду. Дедушка, дедушка, дедушка, дедушка, он сбор, он. Я и он Какая у меня только печенье? Нет, ты мне сам показывал. Да я вижу, у тебя, Дедушка, башка... У тебя башка треснутая, Я-то понимаю, почему ты такой сумасшедший стал. Сейчас я... Дедушка, ты что? Ты что? Я, я денежки Скажи? достаю. Кому платить? Вы знаете? Да. Вот тут есть какой-то чувак. Есть какой-то чувак, надо ему заплатить. Здравствуйте. Все, хватит, братья, ссориться. Хорошо. Сейчас я ему заплачу. Может, ты толпу, пока нет, он вообще вор, бестыльный. Накажи Соти. его. сейчас я ей заплачу за вас и за меня. Ой, он в руки, все. Тебе что-то кажется? О, это что? О, это вроде стрельба по луку. Да-да-да, это стрельба. Может, даже можно значок получить. Я еще попробую Попасть. А попади в этого синего комара, магмена. Я попал, я попал, я просто не вижу. Не, попал? не попали. Ты что, меня не Но бьет. вы были очень близко. Стой, а так сейчас попаду. Попал? Н Нет, не попали, почти попали. Нет, а дай мне Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Давай. А теперь попал? Нет, блин. Я вообще ничего не вижу. Давай, так, чья следующая очередь? Берите. Ой, а? давай, попади по луку. Разве так можно Папа? сюда вставать? Может, разве не так? Ай, лошара, не попал. Удобней. Не честно так. Опа, промазал. Могу тебя даже не бояться. Что тут есть сейчас за... За аттракционы есть какие. О, качели. Да, качели кстати, тоже хороший аттракцион. У меня, кстати, пол ХП осталось. А тут еще о американские горки. Да, американские кстати, горки. А где тут вагонетки? Ну, в этом сундуке есть. А вон вот. А, кстати, стой. Надо лук вернуть, надо, надо лук вернуть, потому что этот, потому да. что уголовное дело будет. Давай возвращай, башка ты, блин, малиновая. Опа. Блин, я случайно пропустил свою очередь. Опа. Да а ты вот... бегаешь, остановись, а то не возвращу, как я тебе отдам. Да не возвращай, на тебя уголовное дело будет. Да Ох, да мне ты. посрать. Ай. Ой, вы живые? Да, все нормально. Щи -щи -щи. Так а что тут еще есть? Я не покатался. Где, кстати, погони? Вот они все. Подбирайте. О! Где? Я не вижу. Опа, подходите к зеленой гусенице что ли? Зеленый подошел. Вы где? Вниз... Я где... подошел к зеленой. Нет, надо к началу. Вы где? Я тут. Сзади тебя, вот зеленая гусеница. Вот она. Ну надо к началу, там где глаза. А вот я вижу, я думаю. Так это ж не зеленая. А какая это гусеница? Это желтая. Нет, это зеленая. Так, кстати, а где там... Бау, По... вот смотрите, вы можете сесть и прокатиться. Мне не жалко. О, спасибо. Садись. Мож... Как прикольно. Блин, вагонетку уезжает Короче, забирай себе Магмен эту вагонетку. Магмен. Да, своровал, а Какой ты бурь, да Забирай ее. Сучки, помогите! Как помочь? Да что ты будешь делать? Я, за... Я застрял! Где? Сейчас идем помогать! Где? Да? А, походу понял. Вот! Помогите! Вот, вот, вот, вот, Это вот, вот! вот, вот, вот. Все, тебя ловит этот магмен! Все! Все! О, спасибо. А как слезть? Туда Пособо. надо. Туда надо прыгать. Это попрыгун. А, все. А что тут еще есть? Спасибо, братья. Есть. А, я упал. Есть еще и лабиринт. Где лабиринт, покажи? Вот из Иду, иду, иду. Только не, я не могу вас Очень старый я. Да что, Макбен где-то там уже заныкался. Все, все тут. Беречь я попытаюсь его пройти. О! Mm. О, oh. oh, все. О, oh, вот и он. Все тут. Да. Yeah. Где, кстати, еще аттракционы. Еще аттракционы, но ну, их, походу, уже нет. Но есть качели. На качели я уже. Вот чтобы вы повеселились, он понравилось. Да, это было очень Нет. круто. Да ему не понравилось, а потому что понравилось? я ему дал два-три раза. По... Я ему дал вагонеткой Подогон. по башке, поэтому ему не понравилось это. Кстати, надо вернуть вагонетки. Да и лучше. А штраф, штраф большой будет, а у меня денежек совсем нету, же сталья и лук верните. Кто там его взял? Да, это Магмун. Взял Магмен его. Я за него заплатила, если его не видели. Ну, так ну, это что? на время. На да. время платится. Вот, кстати, Нет, я за него да. заплатила навсегда. Я его купил за... Я ему купил за 12 пирогов. Так, ну что, уже пора идти? Да, уже... Значит, уже пора идти домой. Угу. И верни лук. Опа, шелба. Хочет стрелять. Ладно. Все, пошлите домой. А что это за крестики? Вы идете? Да, я иду. Поскольку я с взял бамбук, хочу посмотреть, до какого максимума сможет дорасти эта дичь. Бамбук это хорошо, с ним можно сделать вкусный супчик вам. Э, не, ломай, О, не ломай, не ломай, не мой... ломай Все, заходите домой, заходите домой. Все, пора все. вам Опа. обедать. Это мой буддом. Все, заходим, заходим, заход... Все, хватит, заходим. Сейчас я вам принесу. Вы уже садитесь за столик, я вам сейчас принесу. Папуша. А что уже не попадешь, не попадешь. Шу -шу -шу, папа... Сколько ты же стрел потратил, болван?